Как мы с тобой будем делать брови? Я тебе сейчас обрисую внешний контур брови вот таким вот карандашиком. Это и фраше. Для того, чтобы понять, какая нам нужна форма брови, в принципе, посмотрим, на как у нас посажены глаза, что у нас по форме лица. Потому что бровь, она делает лицо. Можно быть и злой, и доброй, и моложе, и старше, благодаря тому, как нарисована бровь. У тебя своей брови очень много. У тебя как посажены глаза? Узко, широко, нормально. Ну между глазами есть глазик, глазик ну, узковато. Это значит, что классическая коррекция, типа вот открыла носа вот так вот, она ну, как бы нам будет не совсем подходящей. Поэтому мы с тобой будем вот где-то от внутреннего слиз... слизничка рисовать брови обе. Теперь дальше классическая коррекция, она подразумевает, что бровь должна заканчиваться у тебя вот вот где-то здесь, где и должна заканчиваться. Но мы с тобой понимаем, что все то, что мы все наши манипуляции косметические будут направлены на увеличение глаза. Если мы глаз будем увеличивать, значит он у нас будет визуально больше. Если он у нас будет визуально больше и расширять мы его будем вот с этой стороны, да, затемнять, то и бровь нам, то и бровь нам тоже надо подлиннее. Поэтому с, вот, с пониманием всех этих важных вещей мы с тобой примерно промеряем, вот видишь, чуть ниже ниже и понимаем что бровь у нас должна заканчиваться здесь а с этой стороны у нас брови прям сильно сильно не хватает по сравнению с, с предыдущей стороной теперь для того чтобы ты сама понимала как это делать мы с тобой размечаем центр центр лица да? бровь у нас должна начинаться ну вот вот так и нам нужно отложить с обратной стороны точно такой же отрезок Оп другая сторона у нас есть в наивысшая точка брови то есть редко бывает бровь прям супер дуга да? то есть вот снизу она видишь такая очень плавная а сверху там как будто бы уголок нам надо понимать где этот уголок вообще рисовать если мы уголок чуть-чуть отнесем сюда больше это наши глазки визуально тоже раздвинет так но ну, давай смотреть прямо смотрим на себя то есть тебе надо учиться вот Наша с тобой классика. И вот мы с тобой чуть-чуть отступаем. То есть мы понимаем, что мы вот где-то здесь. Крест, видишь, на тебя нарисовала. Так, теперь смотрим сюда. И абсолютно такую же процедуру повторяем все быстро. Где-то здесь. Теперь проверяешь симметрию. Насколько симметрично. Берешь. Вот у нас отсюда до сюда полосочка. Точно так же промеряешь отсюда до сюда. Чуть-чуть смещено. Подтираешь. Понимаешь? То есть должно быть максимально симметрично. Хорошо. Что у нас дальше? Важное правило. Это то, что у нас с тобой бровь должна начинаться на одном уровне. Как нам это понять? Мне нравится, где она начинается. То есть мы ориентируемся в возрастных штуках всегда на нижнее начало брови. Вот наша с тобой полоска. У тебя начинается вот, вот здесь вот бровка правая. Значит, левая бровка у тебя должна начинаться ну, плюс-минус где-то. То есть мы должны стремиться. Да? Понятно, что если там у нас нет вообще совсем ничего, то нам придется там что-то хоть чуть-чуть дорисовать, но не будем супер фанатиками дальше у нас есть вот здесь вот бровка и мы понимаем что вот у нас верхняя часть Какие широкие у нас с тобой да получается широкая видишь вот против абсолютно правильной ситуация. если мы сделаем брови такой ширины очевидно это будет слегка чересчур чтобы будет заходить не человек а бровь поэтому мы разметку оставим с тобой вот эту но дорисовывать мы будем в рамках разумного да? Теперь смотри, наша задача а, выровнять по высоте вот эти вот крестики замечательные Каким образом вот это можно сделать? Просто берешь какую-нибудь полосочку, так раз, раз, проводишь, видишь, чтобы линия была параллельна тому, что у тебя нарисовано на лбу Когда, безусловно, если каждый день делать такую боевую раскраску, то будет беда Вы должны понимать, что через какое-то время ваш глаз уже привыкнет к тому, как должно быть Хорошо, мне пока по высоте, вот здесь высоковато, вот здесь надо ниже, ну примерно где-то так. Что мы делаем сейчас? Мы вот от этого пересечения сюда ведем полосочку, от этого пересечения мы ведем полосочку. Понятные параметры построения угу. пока что дальше вот отсюда и вот до вот этой вот палочки нам надо обозначить линию нижнюю линию вот эту вот границу до да, брови она у нас не должна быть ниже чем вот здесь чем начало чем она у нас выше будет заканчиваться тем у тебя будет более лицо стремящееся вверх это дает лифтинг эффект очень крутой. Поэтому мы с тобой смотрим. Вот у нас начало. И вот ниже точно никак не должно быть. Мы с тобой поднимем чуть-чуть выше. То есть вот относительно, я не знаю там, как оно будет видно. Да, то есть вот, вот наша полосочка, мы проводим прямую и чуть-чуть выше. И здесь абсолютно та же самая песня. И чуть чуть выше вот этот вот крестик который у нас с вами образовался это и есть та точка где наша бровь с вами должна закончиться понятно вот на вот этой вот полосочке до изгиба должна быть прямая линия соответственно мы ведем туда в сторону изгиба стараемся соблюдать просто ширину а дальше мы аккуратненько нежно сводим ее на хвостик хвостик у нас отмечен крестиком Вот, давай вот, вот так покажем, я надеюсь, что понятно. Последнее, что нам с тобой осталось сделать, это прорисовать хвост вот сюда. Сейчас, когда ты смотришь, может показаться, что оно выглядит все очень супер огромным. И прямо если нарисовать такие брови, то будет полный конец обеда. Но мы должны с тобой понимать, что это внешний контур. То есть внутри мы нарисуем себе брови, которые будут по размеру примерно как мои. Теперь смотрим на себя в зеркало. Смотрим в палетку теней, которыми мы будем заполнять пустоты. Что ты думаешь тебе подойдет? Они по парам, чтобы ты понимала. Вот пара, вот пара, вот пара. Это для подчеркивания, это для заполнения пустот. Ну и так далее для самого верха. Может быть, самый верхний? Сильно нет. Ну давай, может быть, чтобы тебе было проще. Вот так. Оп! Ближе к бровям. Так, еще какие варианты? Никаких, все правильно. Он только тепленький. Что ты тепленькое? У тебя глазки коньячные. Тепленькие, а там много желтого. И здесь, если ты посмотришь, видишь, здесь оливка. А здесь вот разновинка, Поэтому вот твой вариант. Да. Что я делаю? Я начинаю светлым цветом прорабатывать вот это вот пространство, все, которое вне белого. Чуть-чуть, полмиллиметрика, не доходя до самой белой линии. Просто кисточкой. Видишь, оно нам начинает давать просто заполнение цветом. Нет никакой супер подчеркнутости, то есть это не карандаш, у нас там не появились с тобой какие-то новые волоски. Оно просто добавляет бровки объем. Выглядит несложно, правда? Ага, Оно и потому что и не сложно. хорошо видишь как уже по-другому теперь нам нужно э, часть брови подчеркнуть и кусочек дорисовать вот здесь вот нет куска поэтому нам там надо прям дорисовать волосинки чтобы не плодить в твоем в арсенале 1500 продуктов лайнеры для бровей гели и прочее ты мочишь кисточку потом берешь этот же цвет набираешь на мокрую кисточку убираешь лишнее слева справа и дорисовываешь волоски. Раз, раз, раз, раз, раз, раз. Какое-то количество дорисовал этим же цветом. Мочишь еще раз кисточку. У нас же волоски чертых побери они ни одного цвета. Они там у нас тут темнее тут светлее. Смешиваешь. мы пробуем как бы, обходиться всегда минимальным количеством средств. Что купишься лайнер? Может, лайнер лежит? Катрика. Кисточка такой, формы тоже лежит. не за что делать. Ой, какая прикольная штучка. Куплю себе такую. Я видела, что они есть у блогеров на YouTube. Все понятно. А что с ними делать, так никто и не объяснил. То есть понимаешь, что я делаю? Я буквально вот беру, видишь, и она оставляет прям такие полоски. Да, чуть-чуть для того, чтобы было гармонично, я дорисую волосков вот здесь, чтобы они у нас там были. Теперь э, по классике жанра надо подчеркнуть нижнюю часть брови, вот этот вот изгиб, вот здесь. То есть самая темная часть брови у нас вот здесь, вот здесь. Именно вот эта вот затемненная часть, она дает акцент. Если вы делаете темнее здесь, у вас глазки сбегаются. Если вы делаете темнее здесь, у вас глазки расширяются. Пока у нас они как бы максимально такие гармоничные, одноцветные. Да? Мы с тобой подсушиваем. И подчеркиваем вот эту вот нижнюю линию, просто более темным цветом. Абсолютно по этому же контуру. И прям завтра начинаем мазать брови маслом Усьма. Ага. Которое я тебе выдам, любезно. чтобы ты не искала. Пришла, а насоветовала какой-то херни, где ее купить. Ну, а мне работает. Просто, ну, там разница КПД. Абсолютно разница. Ты берешь палочку. И аккуратненько. Ты да. Причем, ты убираешь его не полностью, а просто растушевываешь границу. И нажимая и оттягивая палочку для того, чтобы вход в бровь был не строгим и грубым и резким, а более плавным вот какой результат мы имеем.